Посмотрите на эту воду, ее не то чтобы пить, ей руки мыть страшно. Эти терриконы в поле – попытки нашего заказчика устранить постоянные прорывы тропы с системы центрального водоснабжения. Терпение у человека лопнуло и он пригласил нас бурить скважину. Деревня Мельничная расположена в Воловском районе Тульской области. Скважину на воду мы будем здесь во второй раз. Геологический разрез понятен и не представляет особых сложностей. Скважина бурится за один рабочий день. Воду для бурения набираем прямо в реке Непрядвы. Водоносный известняк лучше всего бурить чистой водой. И перед вскрытием водоносного горизонта весь шлам из обсадной трубы нужно тщательно вымыть. По результатам пробной откачки становится понятно, что воды в скважине много. Примерный дебет около 5 метров кубических в час. Ставим скважину на прокачку и готовимся к переезду на новый объект.